Республики? Башкортостан. Башкортостан. Башкир? Нет, русский. Русский, да? Контрактник? Да. Когда подписали контракт? В 19 году. В 19-м, да? Со на контракт пошли? Да, в 18 начал служить срочку, в 19 подписал. Э, семья? Холст. А мама, папа? Есть, да, дома. Дома, да? Сестры, братья? Брат родной. Сколько лет? Двадцать пять. Э, когда зашли в Украину? В апреле. Э, в апреле, да? Войска? Артиллерия. Э, должность. Э, в полку или вообще, когда сюда заходил? Когда сюда заходил? Потому что когда я так сюда... понял, что это сейчас большая разница. Да, у да, да. Когда сюда заходил наводчик. Наводчик, да. Э, где заходили? Где? Ну, со стороны Белгорода, конкретно я не знаю. Где Это где Харьковская как... область. Через Харьковскую область, да? Ну да, под Харьковом Балаклея. Балаклея, да. Брали Балаклею? Нет. Уже было взято. Да. Когда взяли плен? В сентябре. 6 э... сентября. Обстоятельства? Ну, так получилось, что командование бросило уехал. Вы остались? Да. Я понял. Стреляли. Куда? Наводчик все-таки артиллерии. Куда, не знаю. Работал по цифрам. По цифрах, да? По координатам. Вам давали координаты и просто стреляли. Много стреляли? Ну, когда как. Артиллерия, ну, то есть прибор какой? 2 с 19 2 Это что? САУ. Это САУ, да? Это какой калибр? 152.4. 152.4. И вот все это время работали артиллерии Да. Да. Ну, не особо так часто стреляли. У меня вот товарищ недавно только у вас тут был. Это кто? Ясков Александр. Ясков Александр, может быть, да? Потому что очень много ну, уже. Вот ну, здесь... сегодня-сегодня вот его забирали сюда. А, я понял. Эм, для, вот вы когда заходили в апреле, да? Вот для вас что было мотивом, да? Вот на контракте сколько платили? Сорок. При заходе в Украину? Точно не могу сказать, потому что я ну, лично сам не видел, сколько мне приходило. А куда приходила? У меня телефон, карта, права, паспорт, все в Калининграде. А вы, вы дислоцировались в Калининграде, да? Ну, я на срочку попал в Калининград и там же остался. На контракте, да? Да. А почему вы решили на Калининграде остаться? Более европейское место. Более европейское место, да? Да. Это Кеннисберг когда-то был. Кеннисберг, да. Да. А, ну, вы же знали, сколько вам обещали за сход в Украину? Нет. Если исходить от того, что кто брал с собой телефон и видел свой, свой доход, к которым приходит, ну, от 100 до 200 тысяч. От 100 до 200, ну, то есть. Да. Ну, я беру средним где-то 150. 150 тысяч, да? А я, род... я это утверждать не могу, как бы я лично не видел. У меня с собой только военные билеты и было, и все. А родители кем работают? Отец дальнобойщик, мать без работы дома. Без работы, да. А какая зарплата у отца? По-разному. Ну, в, в среднем. Сколько зарабатывает дальнобойщик в России? Дальнобойщик в России тоже. Ну, пар... ну папа сколько, ну? Ну, 40-45. 40-45 этого достаточно? Ну, чтобы принципе. содержать семью. Ну, как бы они вдвоем только живут. Отец с матерью только живут. Брат отдельно живет, я отдельно живу. Угу. Брат работает? Ну, последнее время я не знаю. Я года два, наверное, с ним не общался. Угу. Не знаю. Так а... работал. А почему после армии решили после срочки пойти на контракт? Ну, это можно за 10 лет квартиру получить, не тратя со своей зарплаты, со своего кармана ни копейки. Угу. То есть бесплатно, да? Ну, практически, да. А где хотели квартиру, чтобы где было? Ну, вообще я хотел оставаться в Калининграде, как бы. Ну, не в Калининграде, а за Калининградом. Гусев, город Гусев. Угу. Вот я там хотел брать. Как бы. угу. Тихо, спокойно. Я понял. А вот так заработать не думали, например, какой-то день? Ну, это другой подольше. А? Это подольше немного времени. Это сколько? Ну, побольше 10 лет. Ну, сколько? Пол жизни, всю жизнь. Ну, можно и пол жизни, можно и всю жизнь, как бы. Смотря, где работать тоже. <связать> то есть то, что пошли на контракт, это квартира и деньги. Квартира, пенсия. Пенсия сколько? М больше, чем у гражданского. Ну, насколько больше, чтобы ну, украинский... Может, тысяч на десять. Это сколько? Ну, 1020 тысяч двадцать, двадцать пять. да? Ну, это вот на данный момент. Угу. А так, ну, дальше больше. Вот для вас это спецоперация или война? Для меня, как какой-то приказ. Приказ идти В... куда? Воевать. Я же военнослужащий и контрактный служба. Ну, так, воевать на СВО или воевать на войне? Ну, конкретно, на куда я ехал, я не могу сказать. Не, как, как нам говорили, мы едем на месяц, на полтора максимум. Мы постоим где-то на окраине. Хорошо. Участвовать не будем в боевых действиях. Посидим и уедем обратно. Я по-другому тогда задам вопрос. Где, в каких действиях применяли артиллерию 152 мм в спецоперациях и мы стреляли по командам то есть... <laughs> не, не в этом вопрос назовите мне если вы не знаете что это такое где применяли массированную артиллерию разного калибра при каких спецоперациях вот что это называлось спецоперацией вот это вот не вообще, вообще ну, вы, вы не знаете это, что да. это я не интересовался. Не интересовались, да? А группировка в 150 тысяч, когда заходит, это спецоперация? Не знаю. Не знаете, да? Мы заходили, у нас не 150 было, у нас всего 50 человек. Вас? <говорит> да. А сколько? <говорит> Только 50 человек, да? Да, ну это моя батарея заходила. Я понимаю. А других россиян вы не видели, да? Нет, мы заходили сами по себе. Нам... Командиром отметили точку на карте, и все. То есть, слаженности, то есть, только 50 человек, за вашими данными, зашло в Украину, правильно я понимаю? Ну, со мной, вместе со мной, да, в районе 50 человек. А Вы в думаете, в общем, что больше нету людей? В общем, не, я знаю, что есть еще люди, как бы, с разных сторон, ну, с разных выступлений было. А, конкретно я конкретно про себя говорю, кто рядом со мной был. Какие цели ставились? Оборона. Оборона? Оборона. Чего? Без понятия, Без понятия, Без понятия. Просто Вы сказали. сидите, вот видите, вы сидите, улыбаетесь, у меня такое ощущение, ну, Александр, вы мыслите немного? Да. Или нет? Мыслите, да? О чем мыслите вообще в жизни? Вообще, на данный момент домой хочу. Домой хотите? Зачем? А поронять уже не хотите? Да, я не знаю, нет, наверное. Не хотите уже оборонять, да? Ну, раз так получилось, что я тут, как бы пока домой к родителям. Хотя... Артиллерия наступает или обороняет? Прикрывает. Прикрывает. Прикрывает. Что? Пехоту, танки. Которые что делают? Обороняются или наступают? Да. Наступают. Ну, в зависимости от ситуации. Ну, в большинстве, большинстве... ситуаций ну, вообще. прикрывает наступление, просто... правда? Вот, ну, вообще, да. Вообще-то, ну, видите, вот я не армеец, я не армейский человек, но кое-что, как бы, понимаю, даже без книги. Ну, это... Так значит, вы не оборонялись, а помогали наступать. Ну, я стоял в обороне конкретно, я. Да нет, да вы стоять можете где-нибудь, понимаете? Вы, вы, с тем же самым успехом вы можете сказать, что я стоял около дерева с апреля по сентябрь. Ну, почти. Почти. Ну, вот видите, вы можете почти. сказать что-нибудь. Как родители что говорили? В плане того, что я еду сюда? Да. Ну, как, не хотели. Против. Ну, слушай, ну могли, ну иди, сынок, подзаработаешь денег. Нет, Квартира нет. ближе будет. Нет, такого нет. Такого нет? Родители ну, что, против были. Ну, а что там такого? Ну, лаваха, туда-сюда. Потом грудь в орденах, там, в этом. Нет. Нет, принятие Скобеева, да, вот, наши эти, воины. Нет, родители такого не говорили. По-разному могло быть? Не, ну, может, у кого-то родители так и говорили. как бы, за всех я тоже не могу говорить. Хорошо. Человек военный был приказ. Ну, то есть, я так понимаю, что у вас грани нету, да, в приказе? Ну, подписывай контракт, там все прописано. Ну что прописано в контракте? А атаковать другие страны? Нет, такого нет. Если приходит приказ, едешь. Все, ну вы атаковали, прикрывали атаку. В приказе этого не было. Нет, это уже, это уже чуть другое. Отношение что? Контракта. Ну то есть объяснить? Я не могу так объяснить. Почему? Ну, такой я человек. В смысле не можете? Вам не хватает знаний для того, чтобы объяснить или как? Нет. А, а что? Ну, просто не могу объяснить. Ну что, что значит, что, что не можете. Ну, в контракте вам не нет хватает такого. лексикона или что? В контракте нету такого, чтобы ехать и нападать на другую страну или что что такое. В контракте прописано по приказу командования. Ты выдвигаешься. Все. Был приказ выехать. Мы выехали. Все. Но вы сами не думали, то, что мы едем на войну, как бы, мы понимали, потому что все началось с февраля, как бы был интернет, ну, есть интернет, как бы мы видели все, также YouTube и Telegram Instagram, все это показывалось, мы понимали, куда мы едем. Это и, хорошо, Это прекрасно. что понимали. Отказаться не хотели? Я военный, нет смысла отказываться. Я присягался. Чему присягались? Поднимал присягу. Ну, что говорится присягой? Ну, это было уже давно, я уже особо не помню. Но это же слова важные. Важные, но... Которые нужно помнить всю жизнь. Присягаюсь, верность своему отечеству. Так. Отечеству. Что создавали. делать? Присягаю отечеству, что делать? Защищать. Так. Дальше. Ну, я не помню. Ну хорошо, атаковать слова есть? Нет, а при чем тут атаковать и присяга? Потому что, ну, присяга, вы, вы мне говорите, что я человек военный, я давал присягу. Ну так давайте разберем присягу, защищать ну я присягался, правильно? Я присягался в 2018 году. А что, что-то изменилось до 22-го? Ну я забыл уже. Забыли присягу? Да, слова с присягой. Забыли, да? Да. Это хреново. Когда ну, военнослужащие нет. забывают присягу, это очень хреново. В голове у меня есть то, что я к чему я присягался. Я И что в голове есть? Слова присяги. Ну так давайте повторим. Так и не смогу повторить. Так не Ну, сл слова атаковать и я, нападать нету. Я присягался, я знаю, что и как. А так, чтобы рассказать, это пересказать. Но ну, слова атаковать есть. и нападать есть? Нет. Нету, да? Так значит, вы. Не выполнили присяги? Почему? Потому что зашли, если нет слова, нападать и атаковать. Для вас... Присяжи. Ш... Стоп, стоп, для вас выше что? В плане выше что? Присяга? Или слова командира Дуримара? Не слова, а приказ. Так вы присягали При... отечеству При... Присяга, или Присяга, присяга и приказ это разные вещи. Не спорю. Вот. Присяга может быть нормальной, приказ может быть дебильный. Да. Согласны? Да, есть такое. Но как-никак. Так значит, вы выполнили дебильный приказ, если у присяги слов нету? Ну, это не относится ко мне, то, что я выполнил дебильный приказ. Это относится к тому, кто выше, кто дал приказ, и по ступени оно пошло вниз. Владимир Владимирович Путин, значит, дебильный приказ дал. Не знаю. Я не а знаю, кто, кто выше Владимира Путина? Я, я, я не знаю, кто этот приказ дал. Не знаете. С самого верху я не знаю. Кто. Господь Бог мог дать? Возможно. Возможно, да? Я а как знаю. это произошло, если возможно? Не знаю. Ну, просто я не знаю, кто выше даже. Ну, я, я не знаю, кто приказ дал. А кто царь? Мне кто царь в России? Кто царь в России? Царя нет, есть президент. Есть президент, да? Да. Царь. Я не знаю, кто царь. Не те времена, что могу сказать? Не те сами. времена? Да. Царские времена прошли. На выборы ходите? Я нет. Нет? А почему? Царские времена прошли. Ну, я не знаю. Не верите в выборы? Не задавался таким вопросом, идти, не идти. Я понял. Нужно, не нужно. А политические симпатии какие-то есть? <mister> а к политике вообще никак не отношусь. Неинтересно. Политически вот это неинтересно. Неинтересно? А что в Украине интересно было? Ну, а причем тут политика, интерес, мой интерес к политике. <tecn> потому что и... вы сейчас политики? Это же политика в Украине. Нет? Вы <Spec> говорите, вам неинтересно, но вы здесь э -э ну, как бы пребываете. Тогда ну, объясните так. мне, что это такое тогда со стороны России, если это не политика. Со стороны России, не знаю. Я не могу говорить за всю Россию. Ну, лично для вас? Для меня, ну, я не знаю. Кто-то захотел, сделал все. А я как военный просто по приказу пошел. То есть я так понимаю, что вся российская армия, она тупая. Ну, я то есть, это... есть приказ, приказ, никто ничего не думает, а присяги не думает, ничего не думает. Нет, я такого не говорил. Выходит так. Не Мне выходит. сказали, я пошел. Мне сказали стрелять, я пошел. Мне сказали убивать, я пошел. А я никого не убивал. В смысле, откуда вы знаете? Снаряды что, разбирают? Это какие-то специальные я, снаряды я... России. У я наводчика не... или как? Мне мне не говорили, куда я стреляю, во что я стреляю. А мне кто, давали а, цифры. хорошо. Хорошо. А... Вам давали цифры, снаряды вылетали с машины? Да. Хорошо. Так кто виноват в этом? Ну, я, ну, не я. я... Ну, у меня приказ. Вас обнять не... и сплотнуть вместе. Зачем не надо? Вы как пионер. Это не я. Ну, как? Приказы не я давал. Ну, я их, слаб, я... слаб российский я... солдат. Да, да, я... да, да. Слабый российский солдат. Даже не может признать ничего. Конкретно что я должен признавать? Я никого не убивал? Я никуда я... не стрелял? Я не знаю. А что делала артиллерия тогда? Вот какая цель как тогда а, этих а снарядов как, а как, как, как я могу утверждать, что я кого-то убил, если я не знаю, куда я стреляю? Да вы ничего не знаете, походу. Ну, если Полити сижу, политики вы не знаете, я, я снарядов вы не знаете, куда стреляли вы не знаете и так далее. Слова присяги вы не помните. Я сижу в орудии, я не вижу что. У меня есть циферки, все, я в циф по циферкам навелся, все, мне дали команду и А что там на циферках? От 0 до 50. Хорошо, от 0 до 50. Да. И какие цели были? То есть вас тоже не интересует? Куда вы стреляете и так далее. Да, цели нам не говорили. А может, а может, слушайте, а может тоже вот так э, завести артиллерию и там ударить по, там, по Башкирии или по России? Ну, тоже скажем, ну, никто ничего не знает, координаты, циферки. Ну, попробуйте. Пойдет так? Попробуйте. Попробовать? Попробуйте. Ну и что будет? Я не знаю, что будет. Вы же говорите попробовать. Ну, не, ну я просто спрашиваю, потому что, ну, как бы украинцы, они знают, Куда они стреляют, зачем они стреляют, что они делают. Ну, то есть, а у, как нас, бы, у, у нас, уровень... наверное, командование знало, куда мы стреляем. А у нас рядовой солдат это знает, что он делает здесь. Ну, у меня задача другая, мне не надо знать, куда Ну, то есть, есть, уровень походу ВСУ и российской вот этой армии это разные, да? Потому что в ВСУ рядовой солдат знает, что он делает. Он защищает свою страну и стреляет против россиян. Ну да. А вы не знаете. Но я не знаю, я не знаю, куда мы стреляли. Мне не говорили, куда я стреляю. Куда конкретно мое орудие... Зна значит, уровни разные. Куда я стреляю, куда именно мое орудие стреляет, я не знаю, потому что мне не говорили цель. Все, мне дали угломер, все, я угломер отработал, все. Вот моя задача. За деньги? И за квартиру, которая все ближе нет, могла бы оставить? нет, нет, нет. Это за деньги, это ехали наемники, Серьезно? которые добровольно поехали воевать с целью заработка денег А давайте я немного объясню, да, вот у вас типа там на контракте было 40, а здесь типа 200 предложили Если, ну, это... смотрите, если, Александр, если были бы какие-то светлые идеи, зачем России подносить деньги, за что? Ну, типа нациков здесь движевать, да, там, бандеровцев выбивать, оборонять, защищать. Угу. Зачем тогда подносили деньги? Обычные выплаты, боевые выплаты. Стоп. Вы же светлой целью сюда заходили по ходу. Возможно. В смысле, возможно. Ну, если светлая цель, тогда зачем за светлую цель доплачивать? Объясните мне. Это идет как практически ну простая зарплата. М? Как простая зарплата. Какая простая? 40, вот вы сами сказали, 40 косарей. Да, 40. А 200, где 40, а где 200? Для русских 200 тысяч это сумасшедшие деньги, все это говорят. В чем разница между наемниками Я и вами? Я бы сказал, что это сумасшедшие деньги. Многие говорили, что это сумасшедшие деньги Многие, ну кто не видел таких денег, они наверное А говорили. большинство не видели таких денег ну, что, Объясните теперь мне, в чем разница э, от Вагнера, весь тоже был, у него 200 штук было И вы сидите, тоже 200 штук В чем между вами разница? То, что вы регулярно армия, а не на наемники? Ну да Ну и что? Это по документам так проходит И что? Лаваха это самая, цели эти самые Светлых целей никаких нету, походу, потому что все за деньги воюют. В чем разница между, между вами и ЧВКшником? В чем-то, что они наемники. Объясните мне разницу. Это слово просто наемники. Разницы ну, глубокой нету. лаваха это Наемный самое. Наемник это тот, кто идет ради денег убивать. Конкретно идет ради денег убивать. Вот это а вот вы наемник. ради чего шли убивать? Я Объясните. по приказу шел. И не шел и убивать. Я шел по приказу. В смысле? Пересечь границу, находиться Чев... там ЧВКшники воюют на одной линии фронта, вы на другой Для вас ЧВКшника профессия убивать, солдата нет ну, а, Какое-то сумасшествие тоже, тоже есть такое, чтобы убивать, но чуть-чуть другое Это Наемники и штатные военные А в чем? Ну в чем разница? Просто объясните мне То есть, наемник идет за деньги убивать вы идете тоже за деньги убивать. Вы вместе воюете. Регулярная занимаюсь? армия Арефии воюет вместе с частной военной компанией Вагнер. Тоже Арефии. Вместе воюет. Я Их, не... их объединяет какая-то цель тогда, правильно? Нет. Объединяет какая-то цель. Если вагнеровцев цель нет, нет. это убивать за деньги, то ваша какая цель? В чем цель приказа была тогда? Объясните мне. В чем цель приказа, я не знаю. А вагнеровцы знают. Ну, они а его потому так что. Так значит, они выше как-то? Вагнер, ну, это частная военная компания, не частная. И, ну, и, ну, ну, дальше. Ну, и все. Люди они, знают, за они, что воюет и, и так далее. Сидит российский солдат, да. но не знает, зачем он воевал. Я ехал сюда на месяц, на полтора. Ну, какой вообще оксюмурон? Сидят и блеют, вот. Так по ходу вагнеровцы, они хотя бы яйца имеют за что-то отвечать, да? И если вы говорите за них. А сидит солдат арафии большой и не знает, зачем он ехал убивать. Почему я, почему я большой? А, ну, а вы не горды за свою армию? Горд. Горд. Ну, вот, это, значит, правильно я слово сказал большой? Ну, я не большой. По сравнению с. За, хотите... что вы горды, за что вы горды за свою армию? Вот просто объясните мне. За все. Давайте. За все. За то, что она есть, 20, есть 20, грубо говоря, пунктов, ну давайте три вещи, да, я думаю, что гордиться можно и на 20 пунктов, давайте три пересчитаем. То, что она есть. И что? Ну и все, это достаточно. В Украине тоже из армия. Ну. И что? Дальше. Другие страны тоже имеют да, армию, они тоже есть. Дальше. Они ну, есть, да, Мне не спорят. Дальше. Пункт два. Все. Все. Потому что она есть. Да. Это в, том, в этом гордость, да? Да. Херсон, видели, что гордая русская армия сдала? Харьков, харьковское направление, все сдано. В чем гордость? И русские солдаты бежали, поджав хост. Почему так уверенно, что сдали? А как? Ну, насколько мне известно, те территории, которые сдавали, даже не было боев. <с <с ну да, То есть потому, что наши... русские не могли, потому что россияне не могли удержать. Нет, они просто сами ушли. Ну да, и? Ушли просто по приказу, отошли. И что? Вот. А, а почему А, ушли? ВСУ, а ВСУ? ВСУ зашло на эти территории и кричит, вот мы взяли обратно, забрали, без боя. Да просто, тут... просто они зашли в пустой населенный пункт, где нету уже наших военных, они просто зашли туда. Когда наши военные уже по приказу отошли на пару километров назад, они зашли сюда и говорят, что мы взяли. Так это не взяли. Угу. Это не называется взяли. Они просто зашли. Но мы можем другое слово сказать. Не удержали. Не удерживали, даже. Великая российская армия не смогла удержать. Ну, Единственный областной центр, есть, который, есть, который, есть, который такая... смогла взять да, за весь месяц войны. Большая армия. Я не знаю, почему столько территорий взяли, я, я вам скажу, а потом отдали. Может, это а стра взяли? стратегический шаг какой-то, да. я не знаю. может. И кто там такой генерал стратегический? Су суровикин, да? Это новый? Новый. новый Или это у Путина да. стратегический шанс? Шаг такой? Может быть, что, Ну хорошо, вот вы военный, да? Вот я, я гражданский. И что в этом стратегического? Но я не знаю, что у них в голове, как бы я не могу знать, что у них в голове, что они хотят из этого всего сделать. Из-за них я тоже как бы не могу отвечать. А вы я могу за себя сказать. Ну хорошо, себя, вы что делали могу... в Украине? Исполняли приказ? Они что хотели? Какой их приказ был? Не знаю. Не знаете, да? Потеряшка. Российский солдат Потеряшка Почему? в Украине. Я не знаю, что я здесь делал. Потеряшка. Ну, я ехал сюда, конкретно сюда. Ну, приехал, лупил с артиллерией и не знает, что он здесь делал. Украина – это суверенная страна? Какая? Это суверенная? Не знаю, что такое слово «суверенная»? Нет, я не, не понял просто. Не я понял? Не суверенная страна? Независимая? Наверное, да. Так что здесь делал солдат-потеряшка Александр с Башкирии? Нет, не, не солдат-потеряшка. Выходит, что потеряшка, потому что ничего не знает. Что делал в независимой стране солдат Александр? Научился. Находился. Находился. Находился. В чем? В туристической поездке? Нет. А в чем? В боевых действиях. Боевые действия. Боевые действия для чего? Для чего они были, я не знаю. Ну, Значит, потеряшка. Почему сразу потеряшка? Ну, потеряшка не знает. Принимал участие в боевых действиях и не знает зачем. По приказу. Ну, не знал, Почему? что он делает в Украине по приказу. Я думаю, что, например, солдаты других армий смогут объяснить, что они, например, если делали в другой стране. А россияне они не могут объяснить. По приказу. потому что я ехал сюда по приказу. Ну да. Ну. Ну и? Все. Цель, цель. Какая цель? Ну да. Какая цель? Вот у меня тоже интересно. Какая цель? Я просто контрактник и все. У меня приказ, я приехал по приказу, туда, куда мне сказали. И делал по приказу то, что мне говорили. Все. Ну я, я, я это уже потому понял. Что, то есть, грани приказа нет у Александра. Есть, э, есть офицеры, которые знали для чего, зачем. Да они тоже сидели здесь, тоже не знали. Ну, какие офицеры? Вся армия потеряшь вот такая. Как, как, какие офицеры? Ну, вот сидел этот, э, как говорится. Подполковник? Да, подполковник. Митрофаненко? Да. Ну... Что? Ну, он не знает. Ну, он, он тыловик. Ну... Какой тыловик? Тыловик. Тыловик, тыловик ты это ты где-то в, с... в Башкирии. Тыловика, тыловика нету в другой стране. А зачем задеваете Башкирию постоянно? Я ну, я просто говорю... Ну, то есть... Ну. Это неприятно что-то? Не, ну почему постоянно... Ну, В каждом вопросе у вас прозвучивают постоянно Потому Башкирия. что это далеко. Башкирия. Ну, Калининград тоже далеко. Ну, можем говорить Калининград. Ну, то есть в Украине это не тыл. Ну, он, Ты находился, тыл. он находился на границе. Ну, если вам не нравится, Но что его... я там задеваю Башкирию, ну... можем говорить оба... А в чем, что такая болевая точка большая с Башкирией? Я просто не Почему понимаю. Почему болевая точка? Что вы это ну, все время... постоянно, постоянно затрагиваете Башкирию. Ну, мы можем говорить, ну, что там есть, ну, не знаю. Орел. Орел это тыл. Белгород уже, скорее всего, не тыл, потому что там прилетает тоже. Ну, туда давненько прилетает. Да, давненько прилетает, это уже не тыл. А Митрофаненко находился в Украине. Какой это тыл? Ну, он находился тут, потому что его отправили с колонны с снарядами. Да. Чтобы таким, как вы, он, их он подвести. Чтобы таким, как вы, их он брал тоже участие в боевых действиях. И денежка тоже была за боевые действия. Ну, конечно. Так, ну, конечно. То есть пять минут это был тыл, теперь уже, ну, конечно. Солдат потеряшка российской армии. Ну, это вы так считаете. Да нет, да это видно. Потому что кто, он ничего кто, не та, знает. Кто так еще считает? А? Кто так еще считает? Пока ну, что я. Ну, вот вы только один. Говорите все. Я могу спросить в комментах, кто еще считает этого солдата Александра Потеряшка. люди Но... там плюсуют, плюсуют или не плюсуют. Ну, <laughs> можем спросить. Кто, кто, кто вот, ну, сколько людей скажут? Я не знаю, сколько будут смотреть. Ну, неизвестно, сколько будут смотреть. Если мы еще раз пересечемся, то могу показать, сколько считают солдата Александра потеряшкой в этой войне или нет. Давайте. Давайте, даже, без даже проблем. Интересно. интересно, да? Да. Даже, интересно. Вот интересно все в Украине было. А вот ну, вообще никакого жалости нету к, ну, к другому народу: что разрушил Я... своими действиями дома, убийства, мародерство. Изнасилование, не, то, что делала российская армия, которая вообще не мог. и ко мне переписывать не надо. Убийство можно. Убийство тоже. Я, я смерти не видел. Если не видел, то это не значит, что ее не было. Ну и не факт, факт, что я попадал. Я же говорю, потеряшка. Я мог и стрелять просто в я я поле. Я же говорю, солдат потеряшка. Не знал, что делал, не знает, побал дал. Да все такие в российской армии. Возможно. Возможно, Возможно. да. Наводил, не знаю, попадал ли. Я не интересовался. Да, конечно, может. Ну и главное, отработать цель, все. Путина любите? Поддерживаете? Когда как. Хорошо. Ну, в, в каких сказать, действиях поддержите, в каких нет, В Каких поддерживаю? Когда начинают пенсии поднимать. Пенсии? Пенсии. 22 года. Так я же не говорю за себя. А за кого? За пожилых людей. Ну, насколько? Какая сейчас пенсия в России? На данный момент не, не знаю. Не знаю. Но, но пенсии ну Когда я был еще там, в России, дома, как бы... Я не думаю, что да, средняя. средняя, ну, по 12 тысяч была. 12 тысяч, да. Да. Это много. Для пенсионера нормально. Можно прожить, да? Можно, да? Это сколько в доллар? долларах Не знаю. Не знаю. А почему? Почему никто не знает? Ну, то есть как бы твердая валюта, это все-таки не рубль деревянный. Мне доллар, евро интересно. У нас своя гордость. Я в рублях. Хорошо, пенсия. Когда не поддерживаете? Я даже не знаю. Ну, то есть любите, да? я родился и вырос до 22 лет при Путине. Да. Других президентов не было при мне. Ну, мне не с чем сравнивать его. Не с кем сравнивать. Поэтому я не могу сказать. В плане вот этого всего отношения, ну, вот этого всего происходящего, начиная с 24 февраля, как бы, я не знаю. Ну, это тоже... От меня это ничего не зависит, от моего слова. Даже если бы я тогда сказал бы то, что нет, не надо так делать, из-за меня бы ничего бы не прекратилось. Но если бы много таких в армии сказали, нет, не надо этого делать, не было бы войны, нет. А кто бы пошел воевать тогда? Вот просто Ну, давайте стереотизируем. Вот, например, нет, то, группировка 80 тысяч человек, скажу, иди в жопу. Это нормальные люди. Кто бы пошел воевать бы тогда? Другие. Кто? Те же самые наемники то у вас уже проблема с мобилизацией. Почему? То потому что ну мобилизация была, мобилизация закончилась. что Ну кто это? Пушечное мясо пришло. Они что воевать умеют? сколько наемников? То есть ты мне говоришь о наемниках, которых Пригожин набирает среди зэков Это это наемники. Но это я не знаю. Но я тебе это факт. Это факт. Для меня это не факт, я это. Это факт. я есть видео, где Пригожин разговаривает с Заками. Выходить я, и это, вы... я этого не видел, Но я это этого факт. не слышал. Это так факт. Для меня это ну, это... Какие нам наемники? Ничего. Откуда Россия будет брать столько денег на наемников? В России есть деньги. Серьезно? Есть, нефть. И что? И куда будет продавать? Эмбарго слышал что-то о Нафтовом? О нефтяном эмбарго что-то слышал? Нет. Тяжело разговаривать с человеком, который ничего не знает. Ну, Тр... смотря для кого, я ничего не знаю. <губит> ну, давайте поговорим на, ну, на тематику, которая вас интересует. Только дом. М дом. Что дом? Дом только интересует. Что это значит, дом? Ну, домой вернусь. Все. Что момент, дальше? В данный момент меня ничего не интересует. Что дальше? Воевать вернешься? Нет. <губит> ну, как? А приказ? Все дела? Присяга? У меня контракт скоро заканчивается. Когда? 23 ноября. Что? Ну, все, я не считаю на случай. А квартира? Нет, дом есть. Я что-то уже вообще запутался. Целью перебывания в армии была квартира, но был дом. Ну, да. Почему? Плохо, когда есть и квартира, и дом. Так квартира будет или нет? В 22 года я не думаю, что кто-то даст квартиру в России. Если, которая была если я продолжу контракт, продлю его, то будет. Но ну, ну вы же не хотите. Если не буду продлевать, то не буду. Ну и что тогда с квартирой? Я же могу через год-два восстановиться. Угу. И срок службы, который у меня есть, он будет тот же. От выслуги зависит. Есть что-то россиянам сказать? Россиянам? Ну, пускай думают для начала, прежде чем что-то делать. И все. Ну, а то могут потеряться. Ну, пускай будет так. А украинцев что-то хотите сказать? Да, я вообще бы никому ничего не говорил. Не россиянам, не украинцам. Россиянам уже сказали, украинцам не хотите. Ну, украинцам что я могу сказать? Да, ничего. То можно хотя бы сказать, в ВСУ красавчики работаете так дальше. Почему? Потому что красавчики. Ну, это на наполовину... Ну, у нас тоже не боюсь. Ну, то есть, я не говорю, там, о гражданской и так далее. У вас, ну, я, я же вижу, что никакого сострадания к этому народу нет. Вообще никакого. Вот это видно в разговоре. Не, я человек. Черствый, да? Да. В общем, нация черствует. М? Походу, нация черствует. Почему нация? Причем, вот, вот при чем тут нация? Нету плохой нации. Нет. Нету плохой есть. нации. Нет. Это россияне. Нет. Для украинцев это россияне. Ну, для украинцев это россияне. Это а так, россияне. А так, да. нету плохой нации. Есть плохой человек с этой нацией. Может, я и есть плохой человек с этой нацией, но я не считаю себя плохим. Мама с папой может гордиться таким сыном, как вы, да? Это их право. Но я спрашиваю. На ваше мнение. Ваше мнение. Мама с папой да. может гордиться вами. Могут. В чем? Где-то могут, где-то нет. Ну, объясните, в чем? В плане вот этого всего я не могу сказать. Ну, а тогда в чем могут гордиться? Не знаю, это у них надо спрашивать. же не знаете. Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Я родителей не видел три года. Ну, я понимаю. Как бы общение по телефону это не то. А чем вы можете гордиться в свои 22 года? В плане чего? Жизнь. Не знаю, я никем не горжусь. Ничем не горжусь. С собой тоже. Нет. Мужчину, вы же должны как-то гордиться в жизни собой. Все-таки 22 года. Или не гордитесь. Если гордитесь, то чем? Я не горжусь. Не гордитесь собой, да? Нет.